мне нужно показать тебя? Нет, его будет так видно. Здравствуйте, меня зовут Сусана. Я студентка университета Саксион. Вот уже четвертый год я учусь на программе международный бизнес и менеджмент. Сейчас мы находимся в городе Энсхеда. Энсхеда — самый большой кампус Саксиона. Всего Саксион имеет три кампуса в трех городах. Это Энсхеда, Девентер и Аплдон. Сейчас я вам расскажу немножко о самой стране и об обучении в Нидерландах. Давайте вернемся назад в 2016 год, когда я начала обучение в Саксионе. Первые два года своего обучения я провела в Саксионе. Обучение здесь дается как теоретическое, так и практическое, потому что это университет прикладных наук. Практическое обучение у нас проходит в группах, то есть у нас есть групповые работы. На третьем году обучения я уехала на Мальту на практику и также в Австрию по, на программу обмен. И сейчас я нахожусь в Нидерландах, я прохожу свою вторую практику в крупной голландской компании. Страну я выбрала совершенно случайно. Я приехала в секцион на день открытых дверей, и меня, можно сказать, подкупило отношение учителей к студентам, потому что здесь уделяют персональное внимание каждому. Государство Нидерланд предоставляет возможность всем международным студентам после окончания бакалавра или магистратуры остаться на один год, чтобы найти работу. Также, чем мне нравится Нидерланды, тем, что здесь очень комфортные условия для проживания. Я минимально чувствую разницу между социальными слоями общества. По что здесь права человека они поставлены на первое место, и мне нравится жить в такой среде. Для поступления в САКСИОН нужно подтвердить знания английского языка. Это можно сделать либо с сертификатом IELTS, либо от IFA. Также нужно часать 11 классов русской системного образования. Всем желающим поступить в САКСИОН я бы посоветовала не волноваться, так как вам предоставляется поддержка международного офиса. Также наш международный офис вам подает документы на визу студента. И плюс на первый год обучения вам предоставляется проживание в нашем кампусе. Саксион – это одна большая семья, и он ждет вас. До скорых встреч!